Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу показать, как сделать фон картинки прозрачным. Для этого нам понадобится программа paint.net, ссылку на скачивание этой программы я оставлю в описании под этим видео. То есть, после того как вы ее скачали, установили, запускаете, у вас появляется вот такая вот программка. И для того, чтобы сделать фон картинки прозрачным, мы добавляем нашу картинку. Для этого заходим вот в этот раздел. Выбираем ту картинку, которую мы хотим сделать прозрачным. То есть фон картинки сделать прозрачным. Ага, здесь она уже у меня на прозрачном. Давайте я туда возьму другую. Вот эту. То есть здесь мы видим, что фон у нас черный на картинке. И для того, чтобы сделать его прозрачным. Мне здесь нужно выбрать инструмент волшебная палочка. Далее <coughs> чувствительность я уменьшаю и могу немного приблизить размер картинки, и здесь кликаю по выбранному участку фона левой кнопкой мышки. Вот вижу, что у меня выделились те места, и для того, чтобы его удалить, я нажимаю кнопочку «Вырезать». Вот, то есть вижу, что у меня большая часть фона вырезалась, вот такие моменты еще вот остались. Для этого я вот кликаю тоже сюда и тоже их вырезаю. Такие вот участки тоже нужно вырезать. Если не все, не все вырезается, то нужно немного поиграть с чувствительностью. И все у нас будет вырезаться. Для того, чтобы сохранить эту картинку, заходим в раздел «Файл», выбираем «Сохранить как». Здесь называем эту картинку. И тип файла выбираем «PNG». То есть это файл, который э, лучше способствует э, картинке и прозрачному фону. Нажимаем кнопку «Сохранить». Здесь нажимаем «Ок» и картинка наша сохранена. Так что вот таким вот образом можно сделать фон картинки прозрачным. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк под, ви под видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео по работе и по заработку в интернете. Благодарю!